Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, опять сегодня бой у нас на ВЗ-55, уже получается через раз, ну <laughs> ничего не могу поделать, пока что лучшие бои попадаются, ну лучшие, да, реплеи, где в главной роли выступает у нас этот танк, карта Эль -Халуф. игрока зовут Без Оскара. Всё, почти всем полным скопом команда отправляется сюда, в правый угол. Ну, с одной стороны, да, на этой карте это самое удобное место для вот как раз -таки, таких позиционных перестрелок. Но кто-то же должен находиться на левом фланге, <laughs> кроме леопарда. Засел он там так в засаду. Плохо урон нам когда удается нанести, да, противник тебя не пробивает в борт. <смех> Это очень приятно. Две минуты почти потребовалось, чтобы кто-то один отправился в ангар. Этот раз, да, не получается танковать Одно пробитие, второе пробитие получает ВЗ Приходится использовать аптечку, ремку Благо сейчас, так сказать, не как раньше, да Один раз использовал и все, а то бой, считай, только начался Хорошо, что сделали возможность использовать расходники несколько раз за бой Ну, по идее, не... сколько успеешь, столько раз и используешь Устал ВЗ ждать, там у моря погоды, пошел вперед. Здесь везет, конечно, промахивается Т110, Е4. Могло бы быть очень больно. Меня иногда очень удивляет вот такие ситуации, когда команда проигрывает, но все равно при этом продолжает пытаться там как-то поддавить, идти вперед. Когда, казалось бы, наоборот, надо уходить в оборону. Счет 1-3 по прочности, ну, почти вровень. Да, левый фланг долго там, я сейчас на миникарту только посмотрел. Леопард недолго там продержался в одиночестве. Ну, понятно, там сразу он как минимум три противника были. Это те, кто попадал в засвет. Вон, стандарт Б, гриль, ТБшка. Ну, а частенько вот так бывает, даже, даже когда выигрывает команда, вот так все летят вперед, а там противники засядут по кустам и, как в тире, отстреливают всех. И, казалось бы, бой, который должен был быть выигран, оказывается проигрышным. Я не понимаю, что за озвучку у командира, что он там говорит. Вот, счет 3-5, ну и по прочности видно уже есть небольшая разница. Прям в маску орудия удается здесь пробить Мауса. Я понимаю, Маус шьется в щеке. в принципе, даже базовым снарядом можно это сделать. Но в маску орудия вот это... Это жестко. По-моему, сейчас счет будет равный. Да, так и происходит. Счет 6-6. Если по прочности сравнить, прям ноздря в ноздрю команды сейчас идут. Но здесь оставшиеся силы попадут в окружение, скорее всего. Там вон гриль. и, ну, и видно вообще, если по мини-карте посмотреть. Сейчас со всех сторон будут здесь поддавливать. Зачем был сделан второй выстрел? Что-то я не понял. И арта там слышно, накидывай. Вот сейчас будет возможность барабан разрядить. Это пстбшки в мягкие места. Отлично. Почти тысяча единиц урона. А счет уже 6-10. Не успел я это сказать. Он стал 7-10, 7-11. 7-12, да, очень быстро события под конец начали развиваться хотя да под конец всего шестая минута боя идет даже еще не половина ну в нынешних реалиях это даже долгий бой вот что-то последнее время заходишь там бац две три минуты каким нибудь счет типа один пятнадцать три пятнадцать Леопард решил заехать базу позахватывать Ну тут в одиночестве, конечно, базу захватывать очень долго Пока что можно не переживать, еще три с половиной минуты Если, конечно, к нему не решит кто-то присоединиться Он прям да так в наглую заехал тут Это даже не Леопард, это стандарт Б В наглую прям на самый холм ВЗ воспользовался моментом. Два выстрела, два пробития. Опять почти 1000 урона. Ну или 1000, не знаю, там не заценил. Тут как повезет, альфа пройдет, не пройдет. Вот минус последний союзник. Добирает леопард здесь объекта 140-го. Здесь с двух сторон, да. Минус леопард более младший собрат девятого уровня ВЗ-51 остается шотным. Ну, да, но никто не, от, не отменял выпадение осадков в виде чемоданов. Сейчас здесь такая открытая местность, конечно. Надо быстрее вон туда под горку под, поджиматься, дабы не попасть в засвет на открытой местности там и тортилы где-то. Сразу здесь прям... Пусть, конечно, дистанция небольшая, но все равно такой вертухан получился. А, ну тортил, я только сейчас, да? Базу же захватываю. Наверное, как раз торт там до базы добрался. О, тут батарта. Приехала Арта, выстрелить даже не успела. Есть время, чтобы поехать, уничтожить вторую Арту. И там уже аккуратненько как-то разобраться с черепахой. Она Тортила почти фуловая. Нет, все-таки решает ВЗ по пути здесь заглянуть. Пробить не получается, зато Торт кидает на 350. Все-таки сначала Арта. Вот надо было сразу, мне кажется, все-таки за артой сначала ехать, а потом уже с сводить там какие-то счеты. Минус арта. Сразу же на перезарядку, дабы барабан был полный. Ну что, ВЗ максимум еще выдержит одно пробитие. Второе будет уже финально. Мне кажется, сейчас проще где-то объехать, да, и попытаться с другой стороны вон. Полторы минуты. Ну, сейчас, мне кажется, в более выгодном положении все-таки находится ВЗ-55. Потому что он знает, где находится противник. Ну, <laughs> может он там, конечно, куда-то переехать, но все равно на базе. По крайней мере, долго искать не надо. Тут теперь остается только попытаться как-то удивить торта, чтобы он стоял и не ждал. вот, ну, в принципе, что и получается сделать, но нет пробития. что ж ты будешь делать? вторым снарядом все-таки получается пробить. главное захват, сбит почти пять минут еще до конца боя можно сделать еще один маневр. да и не один. такой обманчивый, да? вы знаете, типа я поехал в ту сторону Потом отсветился, развернулся, поехал обратно. Получится ли во второй раз удивить тортиллу? Ну, второй снаряд не попадает. Что ж, опять... Опять путешествие. А Тортику прямо деваться некуда, да? Вот он сейчас встал, стоит на захвате базы. Из-за того, что у него очень маленькая скорость. Переехать куда-то, спрятаться вообще вариантов нет. ВЗ так и будет, наверное, спокойненько по, по, по кругу ездить и пытаться... Тортика удивить. Опять не получается пробить. Второй выстрел есть. Все, торт шотный. Получается один золотой снаряд всего остался у ВЗ. Один золотой, один базовый и два фугасных, наверное. Сейчас посмотрим. Да, так оно и есть. Танкует ВЗ. Да вот попасть не удается. Успевает Торт еще раз выстрелить, но ВЗ опять везет. Да, даже какая-то немного тавтология получается, да? В ВЗ везет. Не стал что-то мудрить. Наверное, уже надоело ВЗ кататься кругами. Он понимает, что одно пробитие, и все. Да что ж, такое опять не удается пробить. Зато вот... У торта на этот раз с третьей попытки это получается. Все, осталось два фугаса. Да и до конца боя уже всего остается две минуты. Ситуация не из простых. Пробить, конечно, фугасом не получится, я думаю, но надо выцеливать, стараться все равно более уязвимые места, чтобы как можно больше нанести урона. Сколько там оставался у противника? 300 с чем-то единиц прочности. Если повезет, может и двух фугасов хватить. Если не стрелять в лобовую проекцию. Поэтому придется в СС сделать еще один кружочек. Что ж, пошла заключительная минута. Панель пропал. Да, удается заехать. Торт не ожидал с этой стороны увидеть. Так выстрел не особо удачный получился. Как быть? Что делать? Куда пробить его фугасом? Можно вообще? Нет. Да, ситуация патовая. Да, все-таки удается, да, вот то, что... Ладно, как, как, как есть, так и есть, но это было непросто. Всем спасибо за внимание, не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.